иммунитет – иммунитета никакое колдовство на вас не повлияет, даже самое сильное. Иммунитет это собственная воля, собственная энергетика и хорошая защита. Вот защита как раз и есть тот самый предмет нашего исследования, который мы с вами будем обсуждать дальше. Я хочу, чтобы вы очень запомнили этот промежуточный момент. Люди друг другу могут нанести только два энергопоражения, два вида энергопоражения, это сглаз и вампиризм. Все, что называется порчей, проклятием и так далее, это уже дело нечеловеческих сил. А значит они настолько редкие в этом мире, что их присутствие здесь может являться лишь исключением, а не правилом. И, как правило, для людей, которые это не знают, эти страшные слова являются, что называется, отмазкой, поводом опустить руки и ничего не делать. Ведь насколько проще себе рассказать, что на мне проклятие, лучше все родовое, то есть я в нем не виноват, виноваты мои какие нибудь дурные предки. И это обоснование, что у меня ничего не получается. Мне проще ли сказать, что на меня порчу навела злая, злыдняя соседка, соперница моя, которая у меня мужа увела, она на меня порчу навела, и при этом ничего не делать? Объяснить себе свою неспособность выстраивать отношения с мужчиной, своим, неспособность его услышать, понять, включиться в его проблемы тем, что у тебя порча. Как просто, правда? Поверьте мне, 95 процентов порчи которые диагностируются колдунами и их нет прочими ребятами, да, это абсолютнейшая профанация, которую люди используют исключительно для зарабатывания денег друг на друга. Чтобы поставить порчу, надо быть специалистом. А их у нас раз-два и обчелся. Чтобы поставить порчу, надо иметь очень хорошую поддержку среди сил несколько иного порядка, нечеловеческие, а их имеют тоже, поверьте мне, не все, вернее так, не многие. Поэтому, как правило, тем, кому диагностируют порчу, диагностируют на самом деле лишь отсутствие воли, отсутствие разума и Большое желание избавиться от некоего количества денег, да, дабы ничего не делать. Любой специалист, в кавычках, к которому приходит человек со своей бедой, прежде всего смотрит не столько, есть ли на нем порча или нет сколько он действительно способен сам что-то сделать для себя. И когда он видит, что он ничего не способен и готов платить за это деньги, поверьте, люди, специализирующие на подобном виде деятельности, они тебе диагностируют все что угодно. Ты думаешь, что у тебя порча, всё, не вопрос у тебя порча. Сейчас начнем снимать. снимать будем долго, а такую порчу вообще еще и дорого. Иди уже начинай продавать квартиру, потому что иначе мы ее не сынем никогда. Обычно на этом все и заканчивается. То есть эти процессы идут последовательно, увеличиваясь стоимости да, и по времени. Вот. И, как правило, порча, которая действительно есть порча, она подобного рода специалистами не сымаема, Потому что кто, есть у нас такое правило, да, кто поставил, тот и сымать должен. такое правило, да, обади найди еще, кто ее поставил. ко мне. Вот, Поэтому что называется всему свои правила и всему свои причины. И хотя мы сейчас с вами переходим к такого рода болезням, которые являются как те самые, чтобы открывали наши ученые, крайне редкими болеют ими 0,0001% населения, то есть один на миллион, ну, пропорции, конечно, несколько иные, но тем не менее все равно редкость, гораздо реже, чем у диагностирует. Тем не менее, мы все равно их коснемся для того, чтобы вы четко поняли, что, скорее всего, да, если вы будете соблюдать определенные жизненные законы и законы этого мира и не, и не нарушать их, с вами никогда ничего подобного не случится. И об этом мы с вами поговорим через 10 минут после перерыва. Давайте немножечко прервмся, отдохнем и немножко уже прилетем всегда, эту информации много, и мы продолжим.